Соответственно, упадет спрос на э, нефть и э, в ожидании этого или э, в опасении этого э, цены на нефть э, сейчас снижаются быстрее, чем они могли бы снижаться без китайской эпидемии.